раприал а сделать просто такой э, нацеленный какой-то выезд в крым с э, решением ну, в общем сверхнасущных э, проблем которые сейчас э,